Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения С вами Рей, мы продолжаем играть в ХКР2 Так, сундучок Ничего тут хорошего нам не досталось Кубкин, задания новые Так, проехать Нафиг, выиграть 6 гонок Вот это будет поинтереснее Сундук Крылья, ускоритель, дым Команда, так, сундук 20 ранг все, да, что-то подключение к чату отсутствует пока Ладно, ничего страшного, ребят, у нас э, Продолжение гонок 16 тысяч кубков сегодня попытаюсь взять Гора смерти И меняем Вид нашего гонщика Так, зомби свой откатался О, что давно такого не было С такой прической Так, базовый лагерь, давай только вот без этого, пожалуйста Вот это вот начинается, ребят, тягомотина Ожидание других игроков все равно играем с ботами Фига там Фига, чувак там. Эй Ты нас там можешь подождешь? Пипец Я, короче, в этой Не в луже, а в этой в яме, короче, ребят, застрял И приехал третьим Они, конечно, тут Особенно вот этот, посмотри Происходит, блин. Ты посмотри, как у него машина летит. Опять что ли, блин? Ну, все, ребят, это это та самая дебильная, идиотическая трасса, блин, на которой постоянно фелюсь, блин. Я постоянно на ней проигрываю, блядь. Диодский император сзади ну, какой-то едет, блин, кто он там? Ну ты вот, посмотри, вот мою машину закидывает, как я не знаю что. У него же едет нормально, ровненько, ну, ну как ты? А этот охламон уже первым давно стоит. Да все равно я каким, я там третьим. Такой ботан. Голову повесил. Да. Что-то начало какое-то не особо веселое это у меня. Я, кстати, вот что заметил? Да и фур, отвали! Байкер разбился. Вот ты мне объясни одну вещь, блин. Это что? Разве это, ребята, не читерство? Он едет, не отпуская, блин, газа. Ему хватило на всю трассу. Ну, ну как? Ну как это может быть? Утырь, как тебе и надо там? Гончик вшивый. Я бы сейчас не удивился, если он да, летел бы следом бы, за мной. бы. Вообще ни слишком не удивился бы. Но не может у него быть горючки столько, блин, чтобы это спокойно ехать. Ты посмотри, он еще и летает, там фиг знает, как кто. Смотри. Ты хочешь сказать, что это нормально? Вот это вот, ты хочешь сказать, нормально, блин? Вот я идиота кусок. Куда водила? Вылетел, придурок. ты. Чё происходит? Ну у меня нет вообще, я буду молчать просто. А вы еще говорите, что в игре не может быть читов и еще чего-нибудь. Может быть. Все может быть, блин. Вот как я сейчас завис, ведь процентов здесь есть лазейки. процентов есть лазейки. Скоротить путь, там, сделать какую-то неузимость или еще что-нибудь. Ну ты же видел прекрасно сейчас. Повис! фигали, повис там в воздухе? Ничего сделать не могу, блин. Иди отсюда на спортивном каре на своем еде тут. А, он на пружинках еще. Смотри. Просто влетел Он не споткнулся об эти Об подвесные Он проскакал Байкер там все свои сальтухи крутит Слушай, а этому тяжело, я смотрю Дается-то там, по то Четыре балла Четыре вшивых балла, ребят Он осторожничает, байкерокка. Да. Слушай, ну мы все равно будем первыми, да? Блин, первыми будем. У нас еще одна гонка. И кстати, вот этому попрыгунчику здесь, кстати, не повезет. Мотоциклист, да ты отвали, блин, а? Вот делай там свои сальтоны лучше. А я поеду дальше. Он сзади подгазовывает. Подгазовывает, ты понимаешь? Сзади. Газиметр, блин, несчастный. Так, что у нас тут? Крылья, колесный ускоритель. Здесь тяжеловоз, ускоритель дым. Приступайте к развлечениям. Ботаник, будешь приступать, блин, к развлечениям, а? давай давай давай давай давай давай не скупись не скупись на скорость тут начинает вот это колдыбарить ее сзади там супостаты едут ну, им-то куда до меня? Куда им до меня-то? Как М ка тут еще что-то выпендривается. Ребят, мы заезжаем в пещеру с вами. В пещеру страха. Или комната страха, как они, тут, как они ее тут называют. Пещера страха. Вот здесь вот нафиг нам не надо. Скорости большие. Снимай крышу. Разбивай крышу, парень. Ну что с тобой не так? Давай, есть Значит, это сидишь Как это, блин? И боишься, боишься слова, блин, пикнуть Вот до этого ехал аккуратно, она на тебе тут давай, давай, давай, давай, давай, залетай Ну вот этого хламона Билова надо было, блин, переплюнуть Рамула, мудула это, а не, а не рамула Е, yeah. знаешь, э -э, скрючился <laughs> но, но В напряжении, блин Так, забираем с тобой тут Что-то непонятно чего э, Кубок езды по ухабам Кубок езды по ухабам Тыквоголовый тут Ребят, тыквоголовый тут едет Из этого, из, из Тавр Конкоста, смотрите Мото... <laughs> Мотоциклистом Такой кульбитыш сделал сейчас прикольный Доделал, 6 гонок выиграли Он начал делать кульбит И там, ребята, упоролся, короче В мясо, в зюзю Смотри, смотри, смотри Есть Щегол еще не дорос Ну вот, вот здесь, вот я не знаю, ребята, если он здесь выиграет Это будет трендец. Ну где там байкер-то? Байкерочек, ты где? Как же ему неудобно для него эта трасса, да? Ехать на полусогнутых Вон байкер, сидит там сзади Губусы Слюнтяй А мы получаем награды Так, крылья, ускоритель, фляг дай я вот это открою О, новая краска, но это на чудовище Ну чё, я готов, я ненавижу воду. Блин, мне этот ботаник что-то начинает напрягать. Я не знаю, почему, ребята, он мне начинает напрягать ботаник. Мой... Ты, блин, лучше ничего не мог придумать, а? Слушай, че он там? Он достал же там на попрыгушках на своих вшивых прыгать Как и эмка на попрыгушках и на крыльях под водой, блин Не перебор ли это, а? Суходрищев Как по мне, так это, ребят, перебор Дебила кусок, что я могу еще сказать Тут без комментариев Просто блин, ехать Первым и... Перевернуться там, где никогда Не переворачивался Мне меня же сердце, ребята, заколотило Перенервничал, видимо Блин, аж не по себе ну как так-то, а? Я уже начинаю забывать, что такое первое место. Забытое шоссе. Ну что, поехали. Батан. Батан на байке. Конечно, смотрится... Причем он такой крутой, он одной рукой управляет байк. Какое нафиг ожидание, блин, остальных игроков. Вы издеваетесь, что ли, сейчас, а? Играю, блин, с ботами. Ожидание остальных игроков... В... Аккуратненько и будем ехать. Вообще замечательно, слушай, едем. Прям как эти избранные. Не вздумай! Твою блин! Просто взял И задел головой эту, блин А знаешь, почему задел? Потому что бензобак там был рядом, блин Это что, это скоростные спуски? Но ну, здесь, блин, ну никак не байк нужен же был а, ударил так сильно, что ж а, рука По коленке себе ну нормально О, сейчас разобьемся. Нет, смотри-ка. Да едь ты! Затком, затком. Ну, заехал. Ай. Заднеприводный, блин. батан. У меня нет слов. Почему я все так воспринимаю, блин? Серьезно, а? Мне это напрягает, ребят Я раньше был Ну, как сказать Не то, что равнодушен, но мне по барабану Он проиграл, проиграл Сейчас же Каждый этот проигрыш, блин, как комок в, в горле Понимаешь? И непонятно, с чем это связано Да-да-да-да-да Маслкар сзади, он там ехал Ехал да не доехал, не получилось у него меня обогнать. Хотя стартует он все равно быстрее, чем я. Здесь моя большая была ошибка, что я. Ну как бы я сбросил скорость, но не до конца, ребят. Вот тут его была ошибка. Короче, каждый едет со своими ошибками. Нормально. Изикатка Так, я попробую перелететь Эть, он перелетел, кактус А я нет Причем они, по-моему, вдвоем на одинаковых красках ездят, да? Да, одинаковые раскраски на, на тачках у них Мне нужно обязательно было сорвать эту крышу Фига, тихо ты <с> Скорость наилютейшая была сейчас просто Наилютейшая Первое место так, весенний город, день чудесный, по-моему. А поехали на, масл... на Маслкаре. Мы, кстати, его можем прокачать чуть-чуть. Что это такое? Коробка передач оптимизирована на... для наилучшего ускорения. Для наилучшего ускорения, да, говорит. По-моему, на мне этих никаких не висит, да? Как они там называют-то? Улучшений. Соответственно, мне и противника вот такого дали. Без улучшений. Батан такой крутой. Едет. Нормально. Первую гонку он хорошо одолел. Понял тут как надо, тут надо не нажимать, тут наоборот надо, ребят, отпускать То есть ты набрал и отпустил Посмотри, на первой гонке они уступали мне Сейчас же нифига, что поменялось, да нифига не поменялось, ребят Просто какой-то рандом, блин Переплюнул я его, красиво выровни и что-то как горбатый сидишь-то, блин Как горбун, блин, действительно Потому что начинает зажиматься, нервы ты сков... мышцов... Как этот Как горбун, ё-моё Давай дальше Ну, здесь обделся по жидкарю просто Тут две ККМ-ки, оказывается Слушай, ну он, вот он приземляется Я не знаю, как, ребята, если бы он на всей... со всей дури приземлялся Но у него, по-моему, нет такого, что он тратит скорость при приземлении с большой высоты Наверное Я не, не ощущаю, чтобы он тут Где-то терял скорость офигенно Или еще что-нибудь Нет, едет Да что, сколько гонок-то тут? Четыре гонки, что ли? Разомнем плечи Позвоночник, поясницу Давай-давай-давай-давай, шпарь. Ну, я вот, ну крыши у нее нету, да, по-моему, Москва-кара мас Или вот это вот есть защита, я вот не знаю Если он ударится от потолок Ему сразу кранты, или все-таки вначале снимет крышу А потом он только отдуплится Вопрос интересный, вопрос на засыпку, ребят ну что опять ожидать? Кого, блин, ожидать? Блин? Время уже, ребята, 7 часов... Восьмой час вечера, восьмой час вечера я, я тебе говорю, быстро летит Ай, зачем я это... Он там на монетном ускорителе... А, он на монетном ускорителе, он вообще там... Смотри, что он творит Круто! Ты видел, как получилось у меня? Попробуй-ка занерфить. Ты знаешь, откуда это выражение? Попробуй-ка занерфить. Нет? Овервоч. Блин, я когда-то в овервоч играл. Да, первые мои видосы даже были по овервочу, ребята. Эть! Это же надо было так, а? Ну, афига делать, давай уж заезжай. Что-то, дарк. Все? <laughs> дарк, ребята, сдулся. У него э, горючка там вся. Сдулась. Ты видишь, тут еще байкер, блин. Это что, там, с идеальным приземлением, что ли, едет? Байкер не разбился, да ну нафиг. Я не поверю, что этот ну, там супер гонщик едет. Обычно дрещеныш. Так, 8 баллов. Первое место. 34. В команде 34 с нами. Так, Хав Круз вступил в команду. А на в сети. Да, я в сети. Да, да, да, да. Да, блин. При во всем так уже пять, уже пять ребята этих набрали. Как называется-то? Ты понял, да? Лесной кубок. Давай попробуем проехаться на байке. Надеюсь, не тупанем, не разобьемся лесной кубок Ух Если сейчас вот эти штуки будут Это будет беда, ребят Но мы их Мы их просто перелетели Перепрыгнули все Понимаешь? Давай, давай, давай, давай, давай, давай Наяривай да куда ты так... Что с тобой, блин? Да... Замечательно. Сашок, Фаттомос какой-то и... Фаттомос и еще кто-то. Да ты... Трендец твой налево, а? Пошла маза, пошла мазута, что вижу голове. потекла мазута поляшком. Ой, блин, что несет а? Так, ребят, у нас зима на носу, пишут. Как бы это... Надо, говорит, подготовиться. шарфиком надеть. Связать. Махровый. Нет, шерстяной. Ладно, короче, шутки в сторону. Поехали. Маслка... Да, блин. Ты со своими крыльями. Почему? Ну, ненавижу я вот эти вот, ребята, все прыжки. Блин, вот это вот все. Ненавижу. Особенно, когда они вот именно... Мелкодисперстые такие, знаешь Одно дело, когда ты просто взял и перелетел Все с копом Намного же эффективнее и лучше Кто-то там не долетел, ребята DC Light DC Light Marvel Получится интересно мне его обогнать Давай попробуем сейчас ну, Горючка-то, горючка кончается, ребят Первое место Откатался прям, я, я не знаю О, мистический кубок Давно тебя не было, парень Миш Мистического кубка Последний раз мы виделись с тобой в прошлой серии Опять эти Не, маслкар мас, масл везде, ребят, везде лезет Абсолютно Что не возьми гонку, везде, блин, мас, маслкар Пантио этот какой-то Как его звать-то? Бразилий суд Еще проехался идеально, блин Видишь, он сбрасывает скорость, где надо, ребят Поэтому у него Все четенько Аж передергивает, да? Давай вот здесь только не выпендривайся, Виктори. Первое место. Ну радоваться рано. Тут четыре же гонки, да? Четыре гонки. Так, это у нас с этим с кувшинкой же, да? Ну а нафига ты меня туда скинул, это твою налево, нафиг ты мне ускорение этот в свой сделал? Он просто, ребята, сделал мне ускорение И я на кувшинку, на эту дебильную Короче, споткнулся Я бы эту кувшинку И потерял скорость Байкер да ездился Не справился парень с управлением Да что ты вы вырываешься вперед-то? Вот, все, нормально, есть контакт. Замечательно. Так, ну судя по всему, ребята, у нас последняя гонка с вами. Что-то у меня же в животе уже заворчало, что-то проголодался, я. хотя я ел вроде недавно. Это от нервов. Это от нервов, ребята. Жрать хочется. Когда хочется кушать, но ты не хочешь кушать, знаешь, что надо сделать? Нет? Поприседай Разиков, в 100, И у тебя пропадет аппетит Ну, честно говоря, это мной не проверено Это я где-то Прочитал такое Было бы так неплохо, да? Ты оп, голодный Такой захотел поесть а еды нету Берешь, короче, это <смех> Поджимался там, поприседал И все И бодрячком Зачем тратиться на еду, да? Когда можно поприседать И приятно, и полезно Ну в игре, конечно, сегодня глюк вот этот Мне просто удивил, ребят Когда мы в воздухе повисли И ничего не могли сделать я знаю, что мы раньше могли... Дядя Туман Я знаю, что раньше мы могли такое Получать только в том случае, когда Когда у нас колесо э, застревало Такое было неоднократно у нас Но тут-то же никакого этого прикола не было в, Именно по колесу Тут же все стабильно, все ровно было так, я все равно и первый. Жить. Все, я занял, друзья мои, хотел хоть первым. Нет. Еще не занял. Один... Одного балла не хватило там. Даже не то, что одного там. 0-0-1. Давай ты дристун едь быстрее, а? Опа! Как они там сзади пищали Я прям слышал там Стой, Рэй, погоди, не едь А я им Вот вам всем Супостаты буржуйские Врешь, не возьмешь, да <laughs> Типа того Красавчик Рэйчик, красавчик, проехал Идеально Погнали, 1, 2, 3, 4 Опа Жига-дрыга, да? Так, нормально, нормально, нормально вот это, вот это говно откуда взялось? Коза это, блин Ну вот, все, ребят, первое место взято Первое место ну, ты понял, что это 16 тысяч кубков и дают нам костюмы, которые у нас уже были. Так. А -а -а, ты видео снимаешь, что а привет. Блин, а мне как раз уроки надо делать. Вот, блин, я попал. Привет, давай, Друзья, пожалуйста, рейд, давай Да, я отснял. Отснял уже, да? Отснял, конечно. Отснял видосик я, короче, это... И что... Давай, наверное, вот сюда Прокатимся В гоночке Поехали Фига нам Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ну чего? А как он там проехал? Извини, мне даже не задел ящики Эй Ну вот, да, блин, Вот это идиотизм, а? Да, по башке получил, блин. Действительно, на пляже надо было брать, блин, этого скажи я скажу лихача почему потому что он тут тут прыжки и вот лихач как раз бы здесь замечательно пошел бы Честно По чесноку тебе говорю так еще один у нас пляж два пляжа что ли да как ты проехал то ёб просты не задел причем ты прикинь ну это же бред ребят ну нельзя же так сделать прокатиться чтобы не задеть ну, ты посмотри, Смотри, как у меня едет машина. Я не знаю, как так можно прокатиться, чтобы не... Чтобы не... тут ты что еще? Ё-моё, я, кажется, понял. <плёк> ты, драндулет, ты будешь ехать, а? ты твою налево блин а вот тут как вы серьезно вот с таким подъемом как я тут должен тамаразм Да как он туда должен запрыгнуть идиот блин У меня нет слов просто, ребят. Просто нет слов. А здесь почему гонка не меняется? Вот объясните мне. Где мой байк? Где мой байк? Я хочу на байке сейчас прокатиться. У кого-то там защита полетела. Ну, в принципе, знаем, у кого она полетела, да? Не будем никому об этом говорить. Давай хотя бы один сундучок заработаем. Такая музыка играет. Я, правда, ни хрена ее не слышу. Прикольная. Говорю, пропустил, значит, схвалился. Закон гонок, друзья мои. Ну, если, конечно, вот это вот не заберешь. Живем. Так, два. Два сундука. ой ой, ой! Да это... А что я тут сделаю? Ну как мне тут? Извини меня. Мне скорости не превысить. Все. Топливо кончилось, блин. Защитная арматура, ускоритель, дым. Все. Все, все, все, друзья мои. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.